Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Петр Горбатюк и я рад приветствовать вас на канале Пите Горбатюкс. Сегодня у нас урок номер 126 и его тема «Страдательный залог». Прежде чем начать урок, давайте вспомним, что такое актив. Актив – это когда я что-то, когда вы что-то. Например, я пою, я читаю. Вы несете, вы покупаете, вы продаете, вы не продаете, вы не покупаете, вы не несете, вы не поете, это все актив. Или я не пою, я не продаю, я не читаю, или читаю я, или продаю, это все актив. Что такое по сил? По сил это когда меня или вас. Например, меня поют, меня кормят. Вас одевают, вас обувают, вам продают, э вас несут, вас бреют, вас одевают и так далее. То есть вы в пассиве. Меня несут, меня везут, меня кормят, меня броют, меня моют. Я в пассиве. Итак, переходим к страдательному залогу. Без всяких правил. Давайте на примере. Возьмем такой пример. Он положил книгу на стол. Время какое? Прошедшее. Класс ложить to put. Глагол неправильный, имеет три формы. Put, put, put. Все три формы одинаковые. Как мы скажем в прошедшем времени? Он положил книгу на стол. He put. The book on the table. Вот и все. Давайте скажем страдательном залоге. Уже не он положен, потому что это будет актив, а книга была положена на стол. Раз время прошедшее, значит книга была положена. Книга сама себя положить не может, поэтому и страдательный залог. Итак, как будет звучать в страдательном залоге? Книга была положена на стол. The book was put on the table. Вот и все никаких проблем нету самое главное что присутствовал глагол быть в необходимом времени в данном случае в прошедшем времени воз и глагол основной ложить власть третья форма put. давайте еще возьмем один примерчик она достала или вынула что то из портфеля как мы скажем она достала вынула что то из кармана доставать вынимать из сумки, портфеля, кармана это take out и так как будет звучать она достала, вынула например авторучку из портфеля she took the pen out of the bag она достала ручку или вынула ручку из портфеля как же сказать страдательном залоге? Необходимо, чтобы присутствовал глагол «быть» в прошедшем времени. И основной глагол должен быть, если он неправильный, в третьей форме. Третья колонка неправильных глагол. таблица. Итак, авторучка была достана или вынута из портфеля. Вот так будет страдательный без залог». Как это будет звучать? «The pen Was taken out of the bag. Ничего сложного. Нет. The pen. Авторучка. Was taken out. Третья форма глагола. Taken out. Вынута of the bag. Давайте еще возьмем примерчик какой-нибудь. Они написали письмо вчера. Время какое? Прошедшее. Написали в прошедшем времени глагол неправильный, вторая колонка будет. Они написали, это обычное предложение. В прошедшем времени. They wrote, они написали. The letter, письмо. Yesterday, вчера. Закончили. Теперь скажем по силе. В страдательном залоге. Письмо было написано вчера. The letter, was written третья форма глагола поскольку глагол неправильный was written yesterday письмо было написано вчера, ничего сложного, дорогие друзья нет главное условие, глагол быть должен присутствовать в данном случае, в прошедшем времени и основной глагол, поскольку неправильный третья колонка третья форма глагола давайте еще возьмем какой-нибудь примерчик э -э они Преподавали ему английский. Преподали ему в прошедшем времени. Преподавать, учить, может быть по-разному. Может быть тут teach, от слова учитель, teache. to learn, to study. Ну, давайте возьмем последнее. to study. Глагол правильный. Значит, всего две колонки там правильных глаголов. Если в прошедшем времени надо добавить окончание и, д. Значит, они... Как мы переведем на английский? Они преподавали ему английский. They studied или learned him English. Давайте по силе скажем. О, страдателям залога скажем. А английский был преподан ему. Как мы скажем? English was learned или studied ничего сложного нет главное присутствие глагола быть в соответствующем времени и если глагол правильный то просто прошедшую форму брать в окончание иди добавлять давайте еще какой-нибудь пример возьмем они показали ему тропу они зей показали в прошедшем времени showed глагол правильный добавляем в окончание иди Значит, э, э, ему, him, э, the path, тропу. Они показали ему тропу. They showed him the path, the path, тропа. Как мы скажем в страдательном залоге Тропа была показана ему. Итак, как будет звучать на английском The path... Шоут хим. Тропа было, показано ему. Ничего сложного нет. Присутствие глагола быть и основной глагол в прошедшем времени, поскольку правильный, добавляем в окончание иди. Давайте возьмем еще какой-нибудь пример. Он продал автомобиль в прошлом году. Продавать to sell. Глагол неправильный, имеет три формы. Вторая и третья совпадают. Sold. Sold. Он продал, давайте скажем прошедшим времени. He sold the car last year. Ничего сложного нет. Он продал автомобиль в прошлом году. Давайте скажем страдательным залогом. Э, автомобиль был продан в прошлом году. Вот и все Значит, the car. Was, sold, третья форма берем, совпадается со второй. Last year в прошлом году. Ну, давайте еще какой-нибудь пример возьмем. Ну, может быть, такой. Они возвратили книгу в библиотеку. Как мы скажем, переведем в прошедшем времени. They to return, возвращать, в времени, returned. they returned the book to library. Они возвратили книгу в библиотеку. Ничего сложного нет. Теперь давайте скажем в страдательном залоге. Значит, никакие не они, книга была возвращена в библиотеку. Она в страдательном залоге, она не может себя возвратить в библиотеку сама по себе. Значит, the book was returned, глагол правильный, вторая форма берется, правильные глаголы, только две формы. И в прошедшем времени вторая значит, форма э, добавляется окончание дни. E. To library. The book was returned to library. Ну и давайте еще один какой-нибудь пример возьмем. Э, мы принесем деньги завтра. We принесем бринд брод брод три формы глагол неправильный берем вторую мы принесем деньги завтра потому что это простое обычное предложение we брод money tomorrow простите э, это будущее время я забыл прибавить will может кто-то заметил но я это сделал специально если мы принесем Деньги, это значит будущее времени. We will bring the money tomorrow. Мы принесем деньги завтра. Как мы скажем страдательном залоге. Деньги будут принесены завтра. Необходимые условия страдательного залога должен присутствовать глагол быть. И основной глагол должен быть в третьей форме глагола, если он неправильный, и если правильный, добавляйте к иди. идей. Итак, деньги будут принесены завтра. Это страдательное зло. The money was brought. Третью колонку берем. Глагол неправильный. The money was brought tomorrow. Деньги будут возвращены завтра. Или принесены в данном случае